вопрос. А какие есть проблемы при адаптации уже существующего сеттинга для какой-то игры? То есть, например, сеттинг гиновселенной, «Возвездные войны», «Дюна»? В основном с лицензиями. Ну, если это гиновселенная, естественно, на нее есть лицензия. Ведьмак, например. Ну, «Ведьмак», он писал, делался по лицензии от Анджея Сапковского под руководством Анджея Сапковского. И это главная была проблема. Собственно, Ведьмак был сделан, насколько я помню, польской фирмой. <таспорщик> собственно, там, там же, где и живет сам Джей Сапковский, который написал Ведьмака. Еще? <просик> Мы конкретно или вообще используем? <просик> Мы используем Unity 3D. А есть ли какие-то уже общепризнанные, грубо говоря, проекты, которые считаются шедевром именно среди дизайнеров? Ведьмак, сталкер. Duom 2. Да, X-Hom. Так все же знают и так. Ну, Геймдизайнеры, там зависимости от геймдизайнера. Ну, как бы если геймдизайнеру не нравится Fallout, он будет говорить, что это ужасная игра, но при этом игроки говорят обратное. Геймдизайнеры такие же люди, как и все игроки. Почему на Альф пускают не всех подряд только играли. Когда что? Почему на Альфу пускают не всех? Ну, потому что стыдно. <плес> <плес> <плес> ну на самом деле там достаточно не... в разобранном виде игра, и большинство игроков не готовы это играть на самом деле. Несмотря на то, что они говорят, вот мы бы поиграли в Альфу, первый же бах, и они отваливаются из игры, и для маркетинга данной игры это на самом деле минус. Кому, кого в альфу чаще всего пускают? А, в альфу чаще всего пускают либо э, игроков друзей друзей друзей. Ну, друзей друзей друзей да либо же там как примеру world of War, Warpoints, world of warships туда пускали э, игроков которые уже играли в танки и которые участвовали в, тестиров... в бета-тестированиях э, открытых закрытых именно предыдущих проектов в основном их пускают потому что там, во-первых, собирается информация о том, какой игрок отправляет информацию о ошибках. Потому что многие игроки видят, о, бета-тест, я зайду, поиграю. И просто сидят, играют. Нашли, ошиб нашли ошибку, никому об этом не сказали, поругались тихо про себя и ушли. раньше выбора это какой-то смысл? Да. Нет, да, не задает. Бывают разные варианты хода разработки. Действительно, бывает вариант, когда сначала идет выбор сеттинга, а потом разработка и прототипирование. Но это частные случаи, скорее. Сама игровая механика. То есть, если мы пытаемся сделать стратегию, в которой у нас должны строиться какие-то здания, и э, у нас есть набор юнитов каких-то со, со своими особыми параметрами, нам не, не важно, в каком она будет сетинге, сеттинге. Нам важно, что вот эти вот, вот подобная э, расстановка сил, она интересна. Еще такой вопрос. Я у вас запрос. Допустим, мы делаем новую крутую игру, потрясающую, невероятно мощную, требует супер ПК. Почему нельзя допустим, отдельно, отдел, упростить графику до безобразия, как-то движок сжать, дальше бы запускалась на более и более слабых, ускоряйший петь умов 4. Можно. Но Выгодно. зачастую, во-первых, это невыгодно, а во-вторых, если мы убьем полностью графику, возможно, она станет уже не, не настолько интересной. Ну, допустим, если мы в Ведьмаке третьем всю графику, я не знаю, там, до трех полигонов, это уже будет не ведьмаком. И зачастую уровень графики — это то, на что ориентируется, ну, там, некрасивый Ведьмак, третий, это было бы что-то не то. Он максимально фотореалистично пытается показывать все, поэтому тут больше вопрос к самой идее игры, разработки ее. средним занимает полный цикл разработки сильно зависит от компании от размера проекта ну, у нас допустим разработка занимает 2-3 месяца одна полная игра одна под мобилу а так ну сколько Half-Life допустим до сих пор не вышел третий Стать хорошим разработчиком игр, не играя в игры. Вряд ли. <соцентричный> ну, были прецеденты, вряд ли. <соцентричный> Все. Так много про Эльмака было сказано, ну, показал ролик вступительный. Он классный, всем понравится, <соцентричный> <соцентричный> Возможно. <плодисный>